Здравствуйте, в эфире «Время» в студии Екатерина Андреева и сегодня в информационной программе. Равнение на Андреевский флаг состав Тихоокеанского флота принят новый корвет с говорящим названием «Громкий». Мощное вооружение и композитные материалы. Штормовое предупреждение Дальний Восток во власти циклонов, метели и ветра в Москве. Снегопад мешает движению, столица встала в огромных пробках. и в розницу отрасль, которая дает до 10% поступлений в бюджет. Достижения и перспективы в сфере торговли обсудили на президентском уровне. Карьерный лист, полуфинал конкурса ⁇ Лидеры России ⁇ жесткая конкуренция, 10 человек на одно место, проекты, которые приближают будущее. катаклизмы или пришелец из космоса в Хабаровском крае под воздействием неизвестной силы часть сопки обрушилась в реку Бурея. Специалисты выясняют причину ЧП. Школа чемпионов в Новосибирске открылся крупнейший в России центр подготовки по спортивной гимнастике. Современные залы, новейшее оборудование, все условия для тренировок. Главное правило мужского клуба в Германии в рождественские праздники тысячи жителей заряжают старинные ружья традиция, которые несколько сотен лет.